« Файду фільму Дивіться уважно про Аліка Тальоліка козаків відважних Захотіли наши хлопці у козаки податись. Щоб пінки не заважали волю напиватись Бувай галю, Бувай Валя! Ви ж такі гочі Дайте сала та цибулі і на горілку гроші! Ой, спаси черная птица, что ты замолчала, не накаркала в дорогу, тихо проводжала, а в этом шиночку гуляли завзято, все поїли, все попили, подпалили хату. Хло, кто вы? Чи артисти трео-бандуристов? Нет, мы экстремальная группа боевых туристов. Поскакав до них козаче! за завзято! Не одну, а три цигарки, про запас завзяти! да дядьки, прикурити не один, а троє! Теперь можно відпочити нашему герою! Соловейку в садочку, тут свистил красиво. Зараз чорние дерева, та нечиста сад. Від Соловейко. Так что утратил зуба Дали в ухо и туристи. ледь не вріза Дуба. Не сумуй, друг Басурманский! Якщо маєш гроші, Буде зубчик у тобі файми! Золотий! Хороший! эй! Люди добрі И хороші! Були, тут так! Так что не жалкуешь гроши, воды воде Спасибо большое. Хата есть. Курячие ножки. Не мати чарки. Эй, хозяйка, наливай чтобы не было сварки, эй! Если хочете вы, хлопцы, добра заработать, треба, хлопцы, ви ремонта хотите изрубить. Хочу тебе. Хочу, любий, хочу тебя, милый, будем пить и миловать разом до могилы. с тобою зробила. Ох, получишь ты, попыцы! Тримайся, вражесила! Добрый день был. Скоро вечер. Спасибо, друг. Сделано немного. Дома на жильке чекает горилка с салом, эй! Но спершу давай, куме, диамант дилите. Давай шаблю! Эй! хе хе Щоб его разбить. Люди добры и хорошие были и еще найдутся. Як не жалкуешь деньги, они Повернуться, эй! С этой долбанной поэмой ничего не получается. Давай выпьем куми водки, он же выдыхается. Сайтан, Майтан, стоматологи хуй. Люблю я летом с удочкой, над речкою Bouteille, butelka vodka. i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 Чарующая бездна. Бибиси отдыхает. Очевидно, и невероятное. <свистит> я к вас звучу. Галя русалка. А я дельфин. Иди сюда. Хочешь оторваться по полной? А как это? Сейчас увидишь. Как любопытно. Смыкни. <свистит> Вы что, увиделись? Хулиган мне, пожалуй, сбатит! Что, сорвалась? <соединяющий> дурачок! ой! Ну, Алик, ну вы что, дурак, ну двадцать пятый раз, одну и твотой! Ну вообще, ну кто так делает? Кто дурак? <звы> <звы> ну, Алик! Юлик. <звы> За случайно есть знакомство! А, а у меня и случайно есть! <звы> Тебе половина, и мне попала! <звы> Вы находитесь, на да, территории на военного объекта. Всем лежать Сказано лежать, а не стоять вас тоже касается, а? пол Какой танкист был, конец! Концы Эти воду! Эти концы, это ж мокрое дело, это же генерал! Это же это генерал! статья! Надо за ним нырнуть! <связь> <связь> а ты боялся! Генералы не тонут! Здесь статья! И шок на тебя, Mm-hmm. <laughs> Он веет <социт> в момент! А где то, счастья, палки? А ёлки-палки- ёлки! Счастья и ёлки-палки ёлки, по пальцу в зарыщ. Роза Гроза жизни бить в Темень, как у негра не женись, казали маму, ведь семья страшенная яма. Я лишь слушал свою мать, а теперь мне шо? Кричам! Не стучиться в дверь твою. Только не кажи, не пью. И хотя я не Мороз, зроблю Мороз, Сроблю тоби красный нос. Ты ведь, Льолик, ты Чтобы не пить зимой первок. Эй, Чучунгра, не зевай. И на стил нам накрывай. Чтобы уникнуть перебранки, Зроби скатерть обранку, Чтобы были крепче нервы, Наливай Льолёк по первой. Геморрой. Выпьем, Аликов второй. Третью выпьем мы сейчас, чтобы любили девки нас. Все хорошее кончается. Эх! не, праздник только начинается. Что ты думаешь, сосед? Новый год, а елки нет? Голова моя дурная, что же делать, я не знаю. Льолик, братцы, не горюй, на проблему цю наплюй. Боревать нам нет причины, сробим елку мы с мужчин. В лес с тобой иди пора Возьми, то пора. Садил. Треба крепкий миг снимать, чтобы елочку срубать. Мы с тобой немало, лишь бы белка не напала, чтобы мы, как в прошлый раз, <соценно> не набили тессья глаз. Эй, жаль холодная водица, и в миг могли бы отрезвиться. <соценно> Милые, как краса. уперлась в небеса. Тут рубать и рубать. Я хочу маленькую мать. Я читал журнал из Польши. Жинкам нравится побольше. елки палки что такое? Нет от алкавцей покоя. Видно мне такая масть, мне придется вновь напасть. Слышишь ты, что за дела? <связь> Белочка ко мне пришла. Ну какой же он тупой. Видно плохо с головой. Ты прости уж, старичок, нужно вправить мазычок. Если нападает Белка, точно будет перестрелка. Я за Лёлика проклятую Белку. К ёлке припечатаю! Разберусь! Кабан! С тобой я устроюсь! Яночки, хаплик, зроблю с белки воротник. Хе -хе -хе. Ой, не пойму я шо и как. ночки, хоплык! Белку бьют в глаз, чтоб шкурку не испортить. Я убьюсь однюю, мой Ненбур, а дома налива. А мы оттук с товарищем сидим, як дурай чтоб шось в мозгах свербить. Человек! Куб! Куб! А? Что читать не умеешь? Метиль Мороза пресень Придурок, Лозе! Да что такое, попси Крисмас тую... а Что с мозгах свербить, бабунь к бабуну? а а Да не свертайте уваги, куме! Сюрприз! С новым роком! Везло. Вам товар, а нам бабло Размени козлов, как ослов Приказаю, очистить ведь А вы и стояли Стекло телом стеклотара, ну а девочки, а девочки потом. <говорит> Живут же люди, крем-брулё жрут. Это среблястый птах! Птах! Я хочу его мясо! О-о! Форма. А шо у там в гнездок? – Увага-увага! Сненачка приведи в летат Нью-Йорк малых козули. gastelouli! Ляля! Натюрый. Это непочатый край работы. Бери бабло. Токи-руки не свело! Ох, слёт юных техников! <laughs> а чем мы инструменты смазуем? А? Mm -hmm. Ответ правильный! проходи товарищ Мэн я вас не узнал. Hello. So, like, hello. I am American. Кто манекен? No, I'm USA. Кто мои сей? Тут написано USA. Зараз мы поднимемся, кем тебе в уса. Так, запрещенный ямани, запрещенный аппарат и запрещенный мой телефон. Галя. Это вам. Цель приезда – смена пола с помощью мужского скелета. Знакомьтесь, это Вилли. Can't take down Пары. капля никотина убивает лошадь казала аля пить здравствуй землянин я привез тебе багаж. багаж багаж знаний мы знаем как избавиться от алкоголизма Никогда! Забудете об этом навсегда. Юлик не О, спокойно. Вьетнам. Гроши давай. На внеплановая проверка. <сосимый> Сама <да> званьте! <ханю>, <сосимый> <сосимый> Еще дубль в кадре, микрофон! Какие дубль, пятая палка? Так вы, Гоша, из Америки? за Сапфартак? Ну, где вы его взяли? Так же не снимают. Мне Бондарчуку на съемку надо, я опаздываю. Будем снимать или нет? Эй! Ну, хорошо пошла! Пора бабло косить. Все на кост наступим. Учись, пока я живый. Стоять! Депропьес, прекс, фекс, бакс, хе зараз я. Ничего в тебе не выйдет, суп даю. Тесто алкоголь постребали, так, носа одну ручку другу. Програл, сынок, це ж церковна миша. <кзвист> а <пахнет конфиксацией> хабарів не беремо! <плевиц> ну Суп, <плевиц> <плевиц> <плевиц> Ты дурный, я образно. Наш клиент! Пойду, мистер! Пойду, мистер! Мистер! Мистер! Мистер! Мистер! Мистер! Мистер! Мистер! Мистер! Мистер! Переходи на четвертую. Стоять! Почитайте моды, машины, стоять! Стоять! <реклама> Насколько же он потягнет? Ты легенда! Давай! Непорядок! Нарушаем, гражданин. Я желаю охотно They are routes fax! писes! <tries> Aε Появляются дети. И что, Телтоник? Ты видишь, что я еду? Кисие отсюда, пока я тебе уши не оборвал! Что я все позабыл? этот день. Ты видела героя, моего друга, Айка пожарника. Всех на трибунах Спасайся, кто может! Это же министерство обороны. Слушай, это по-взрослому целуется. В засос французский поцелуй, поцелуй. Ай, представь, что это Мерлин Манрок. Ты же актёр. Ля-ля-ля-ля. О, девочка, вам укольчик сделать? Гуляй, Вася. Извиняйте. Так, ну где же он? <смех> О, тринадцать. Точно здесь. О, и боец молодой вдруг поник головой. Хе-хе, <смех> симулянт. Ладно, зараз я тебя вылечу. Анестезия, дюча мелодия. Хе -хе. И дима, нам сладок и приятен. Сейчас у тебя все поднимется. Ай, болит. Эй, спокойно, только не по голове, она у меня болит. Эх, <Smellsution> а, Пора освежиться. Полный дом валюты и сплошная зелень! Пора! Оп, метку! Мани, мани, мани! Летонели! эй Это, эй Что такое? Э-э-э! О, инкассаторска! Рижка, стой! Прими валюту! Риска, держи кулёрчик! А! а когда он упал за он стынал, но держал! ЖАЛЬ! О, ещё поживу. Ой, Доллар падает! А, а вот и ушу, не ты так. да <сосит> <Бо -бо>, дядя! <сосит> Белочка! Я белая мышь! Слышь ты, крыса, а ну давай, иди сюда! Пожалуйста! У тебя анальгин есть? Есть! Эт! Ну, крыса! Погоди! Я сейчас из тебя шашлык сделаю! <сосит> Говорила мне Галя! Закусуй. Вот Белочка! Эй, придурок! Догоняй! Ну вот, держись! Стоять! Кто, Белочка? Я Белочка! Только бы проснуться! Только бы проснуться! Только не по голове! Спокойно, товарищ! Только не по голове! Только не по голове! Один укольчик и полный покольчик! <свы> Доктор, жизнь будет! А смысл? А, -а, -а. а вот и я. Куме. <с> Отзовитесь, горнички. Полная амнезия. Но ну, ничего, у меня есть одно средство, а? Мама делала. <с> Дэш, да, дай сюда, не здесь. Я знаю одну скамейку. <с> Но сначала <с> Должок! Это он? Он! Я его по скелету узнал. Это тебе! За анализы! А эту тебе за гризбу. Сейчас приколимся, только не спухни! Ну, салагина! Вы у меня как белки в колесе! Будете крутиться! На. Только не вперед! Маму, купить котика! Насить его рапущиком. Приходи-ка, приеду за э -э, Мамо! Вы солдаты или кто? А если война, кто будет родину защищать? Я! А ну разтресный широк! Ты один сон! Ты один сон! Будем копать от забора и до обеда! Направо! Перекопать весь освайт вылечит. Генерал слуха. Айо, Гайя, я не можу... Ай! О, най! Ой, что же в ухах верещит, а? Не чуешь? А-а-а! А-а-а! Шпион Отпуск для обеспечен. Ай, на любимый, на мозоль! Утумсти за друга! Хороший -яй -яй. в экстремальной ситуации у солдата и лопата роната! Колбаса ты моя, колбаса. Yeah. Не едал я тебя, <laughs> цельный рик. Отдай коту друзья. турист. хочет показать мои его родина. А ну, выходьте с транспорта, интурист! Пожалуйста! Стань к лесу передом, ко мне задом! Пожалуйста! Не бейся, сончик, ты вдома, тебя никто не убьет. Дружба дружбой, а сало в рот! Ах! Ах! Ах! Грилю! Конечно, дико, извините. Где мой поросяк? А кто тут? Эй-эй-эй. эй эй ты не А ты люди. Иду на сближение. Нихчицен, сдаемся. Goodbye, люби друзей, наша дружба на въезде. Приезжайте, до свидания, чекаему на вас. Да стреляй, не бойся, холост. Пардон! Пятнадцатый дубль! За те же деньги! Это ж долбануться! Можно! Ты не галя ждать! Может, краще дезертируй! Не хочу в армию! эй я а, эй Не хочу в армию! осилий там ты не шло, я! А то дебиля пахать, пахать не хочу в армию. Эй, я, эй, не хочу в армию. Хочу ты мене, галяшка. Хе-хе. Заросят и устрою. Душь морков с электрофорезом. Ой, да! А теперь я пошучу. Нам поручили испробовать новую секретную технику на тех, кого не жалко. Да, на вас. Есть. Кто придет к финишу второй, получит за всех на, если выживет. Я натурник. Ахтунг! Только... Ну что, Салага, жду тебя на финише. Посмотрим, кто Салага. Адрас! Спасайся nuggets of creativity и убей обязательно а вот вам три привет от Курниковой! Не пусти А да? простите, уважаемый, я заблудился! Не видели мою маму! Постой! Какой быстрый джигит! Хорошая машина! Все у ней есть! Эх. О! Сбылась мечта детства, PlayStation! Ну-ка! О! О, спецэффект! Я по-настоящему! Я из другого фильма, что я здесь делаю, а чтоб страшно было. Нет, ты первый ты герой. Я ты первый. Ты первый, да. Ты первый. Кто это сделал на? Да я вас. Ой, камера цела, а оператор не проблема. Ты же говорил, не взорвётся на. Ты же говорил, каскадеры будут на. Простите, еще дублик? Какой еще дублик? На! Ой, генерал, пакет доставлен. <з Storm> а что? А штаб кто раздолбал? Пакет-шмакет. И убейте себе голову, чтобы к концу месяца <WWE> все стояло. Не кочегари ми, не И, горких нет. Так нет. А мы вот эти, там, а, датинки теп реп датинки теп реп Алик! Шо? Рекламная пауза. Понял. Stability. <nuance rotations> так, одно фокер не хватает. Где же он? Так вот же он. Ну что, где хороший стул? А, там хороший стул. Сидайте на Импорке. Стоять. Руки мил. Это не кушать, это закусывание. Капли мимо. А ой, Что такое? Фипивать в рабочее время вас-эс-дас. Это он. Он. дас эс найн коро наказан. Ай! будет ужасная. Ну, криса, походи. Э-э-э-э! Виткой! Э-э-э-э! Ещё! Ещё! Как удалить ещё? Три плюс два — Я больше не могу! Oh, <связывая> Я так понимаю, алкоголь вы не любите. Это не я, это он. Э! <смех> Штурмовать далекое море посылать. <смех> Штурма... Классная идея. Штурма... <смех> Остров сокровищ. хе <смех> <Далеко> море посылать. <смех> Got it. Ты, какое мужское счастье! Ай! Рустай, ну, не побей! Я тебе теперь на руках носить. Не врать, не врать! Не врать! Не врать! Не врать! Дина, впросточь! Дина, вперёд, юный вперед Так, тихо! Шось смердить? Чую, враг наследил. О. <связывая> Берлинская шоколадная фабрика. Просрочена. Враг рядом, <связывая> Лолик, это твой звездный час. Хороший язык. Тш. Врагу не остается. Наш Лолик герой. Пощадить вас не желает. Мы вас будем Давайте, маму, это моя последняя посылка. В посылке гимнастёрка и сапоги. Сало больше не высылайте. Ваш Лёлик. Прощай, Дрюх. Это будет страшная питка. Мы будем пить ваш самогон и кушать ваш сало. А за салом? По сусалом! Хе-хе! Лёлик, заиспух! О, Какой милый местный шутка. Ганс, за что ты получать этот крест? Йолик, выручай! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Дайте пить! Пить нема, а выпить есть! Уляй, ⁇ лик! Она хочет, чтобы я, баб, баб,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 это кто? Вы разведчики или где? Вы на задании или кто? Вы меня еще красным не видели? Придете без языка, останетесь без сала и чеснока, и чтоб все было чисто! И чеснока, и чеснока! будет блистать, Не волнуйся! Прорвемся! Чем больше сдадим, тем лучше! Алик, орден у нас нагружают. А я скажу, не надо наград, не лучшие деньги. бля Salvation, Hayat! bin Oran seb Merkel mayat! Hayat! Hayat! Волный самолёт! Опа! Битте, шведский стол йо о Тульский самовар! Я тебя, фашист проклятый, русским чаем угощу! Родная земля! О, береги! Стоять, дали! Ты что ты? Что ты чуешь? Вас идал! Эй, же, такой кошмар! <говорит> а ты, как волока за огурцами, съешь, так всю ночь ха, в войнушку играешь. Эй, гадов, с эй! Эй, хлопцы, что такое? А, перерыв. Алик, поехали, перекусим. Тихо, <сосок>, больной? А, это ты? На рыбалку пора. Ой, забыл. что у полнолуния вся конечность сбирается и робит изобразия. Да, их хвалтуй ерелыка, а будем поплюжить. и не Слухай, тут такие сом, Прямо сумнулся. Сам А ты удочки взял? Хе-хе, удочки для эстонцев. О, ловись рыбка большая. И очень большая! Ад и рай. Если рванем ад, то в рай нас примут вне очереди. All inclusive, понимаешь? <режисс> <режисс> <режисс> Ах, обкурились наркоманы. <режисс> <режисс> <режисс> Попа! Попа! Лан Барбоса. Пора спасать землю! Я бачу. Я шпион? Ты хотел помешать мой грандиозный план? Не, мы компания Бэтмен и Супермен продаем хрустящие палочки с огоньком. Пробник бесплатно, прошу, скуштуйте! Перцо маловато. Шо? О, реликий, о, могучий что? Галявий капут! О, что? Витамины? тройной перегонки! Мама делала. О, о, о, о, о, К нашему месяцу <свят> свой прапор поставили. Это какая наглость! Исконно украинский месяц! Это однозначно! Хозяйничать, как у э? себя, в Ираке, понимаешь? А ну, хоть Америка, Америке! <свят> да я не буду никуда! Yes! Hmm. What is this? <laughs> Не суми, дай поспать, я... Куми! Рада, бильям. Ага. А я знаю, что с вечера приготовился. Нагнал мой комплект. Две штуки. Маловато будет. Главное не количество, а качество. Отскажи кто отличает мужчину от женщины? <nd lifting> um> Дурак, да я не про то. мужчины от женщины отличает охотничий инстинкт. О, хе Спасибо. Я им красиво. От всего сердца и деньгам. А они кирпичом по морде. Ура. Скринь боевой комплект. рука не дрогнула. И глаз не поднял. Ты что здесь один? О, изменяйте! За инстинкт! Ось, ось, ось! Э. Бондзорно, амиго! Эй, ты тяга! А ты животные? Что испанец? Не, мексиканец. Вот <свист> это нюх. Не угодно ли закусить? Да я тебе голыми руками. Летись с приветом, вернись с ответом. Это он от души, будешь. Это не он. Где ж унитазный летешь? кончались? А? У меня в погребе полный боекомплект 12 литров. Немайки закуски. А вот и закуска. Я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. Ну, и что дальше? А от тебя, лиса, и подарок За то, что вы меня спасли, я вам отдам дедушкин клад. Он находится под... Ты понял, что ты сделал? Столько намеков на богатство сверху капнуло. Я уже больше в этом деле хожу. Уже олигархом должен быть стать. Инстинктом чувствую, что золото рядом. А вот вверх? Теперь... Дейхо, не Главное меня надеется на инстинкт самосохранения. Руку давай. Мужики, бабло надо! А мне нужна бригада! И помните, мужики, труд даже из обезьяны сделал человека. Ну и что тебе подсказывает твой имстин? Бери, медведь, сбивайся! А если сейчас попаду, то с вас увы и все сто евро! Сто <гунгаль ruling> евро, и я ваш, на всю ночь. Ну, Это мой вид муй Gut вы даете Не Yeah! Look at yourself, yourself. Go, El Capitan. Мандалина! Проверено электроникой! <связывая> Извиняюсь, я текст забыл. Там там красная медик. Опять четчик кончился. Да ёлый пан. Кто под мухой? Я под мухой, да я не пью вообще. Сними меня! Сними меня! Сним... Снимаем! Во время съемок этого фильма ни одно животное не пострадало. <связывая> а наших зрителей интересует! Выли? во время съемок пикантные моменты, о которых вы теперь, хо, хо сожалеете, а? Нет, ну все было гладко. Даже вспомнить не о чем. Йолик, скажи. Есть. Yes. Греби давай! Ху, место на нас гордый варах. Алик, догоняюсь! Да задолбали, Иди. кто ж так стреляет? О, нас снимает скрытая камера. А ну-ка, дай сюда. Э -э -э -э -э. А, а. Слухай, оно тягнет тонны на полторы. Ты знаешь, по-моему, оно для нас тяжеловато. Стадим, озолотимся. А, Ой, что ж такое? О, что за пробочка? Гроши а? уплывают, ёлы-балы! Ой! Мальчики, айда за мной. А ты бы была русалка, чей знаешь, они с пивом хорошо идут. Слухай, я коронованный чувак. Здравствуйте, женихи! Наконец-то моя рыбка нашла свое счастье. Совет вам, до да любовь и детишек побольше. Ну, расскажите про вашего режиссера и сценариста. Два вот ног, Как Проктор Энхэмбл, он гений, как Чупа Чупс и Марс и Энгельс. Скажите. Yes, it is. Слухай, ты, Ильф и что это такое? Это сцена на завтра. Мы снимаем ее завтра. Не, я тебя, братья Стругацкие, спрашиваю. Что ты на я сколько раз буду повторять, что эту сцену мы снимаем завтра. Все, иди и не мешай мне. Так вот, Дюма старший или младший? Я не разберусь, кто ты старший, или младший. Но если ты это не перепишешь, ты будешь знать у меня сценарий день и ночь. Понял? Видишь, А что вы скажете про композитора? Очень Хе-хе-хе. Целеба. Я бы сказал. Динозавр музыкального Олимпа. Лёлик, скажи, Моцарт отдыхает. Слышишь ты, Амадей, что это ты накалякал, а? Это милый партитура к серии. Что? Яка партитура? Товарищ, что это музыка? Ты меня слышишь или нет? Ну а как же? Музыка конечно, Гениальная музыка! Слышишь, Геню? Если хоти, ты мне напишешь нормальные музыки, хоти, ты, ты у меня пальцы зажрёшь, понял? Только только не бей. Шо? Только не бейте, знай. Можешь, если хочешь в этом духе все переписать, понял? Шпак! А, вот. А как происходит озвучка? Мы лично писали живой звук на площадке. Поэтому ничего не могу сказать. А -а -а! Ужасно. Что, не так? Ужасно плохо. Не чувствую ужаса боли. А ты что молчишь? Сейчас перепишем. Плохо еще раз. Дубль давай. Ну какой дубль уже? У меня уже горло болит. 37... Блин. Стоп, стоп, еще дубль. Опять не так? Да, не так. Не верю, не верю. Алик, ты что, Станиславский? Какой еще дубль? Не верю, не верю. Давай покажи, как это делать. Покажу. Давай. Даю. Давай, иди. Иду. Я сейчас ну, тебе давай, покажу. давай, давай. Да, да. Становись, ну. Лёлик, иди сюда. Лёлик, давай, Лёлик. Вы больчай? Ни якого творчий процесс, извиняйте. Ваш продюсер вами доволен? <годно> Колька, да он святой человек, он делал все, что мы ему говорили. Конечно, да он говорить, он из нас делал, людей. Коля, is it beautiful producer in the world? Да. Так <годно> да, как у меня ерунда. Что это? Это смета за седьмую и восьмую серию. Надоели вы уже Спасибо! отсюда! Знать вас не хочу! Спасибо большое! Спасибо! Ну что? Подписал? Да все нормально! Я тебя спрашиваю, подписал? Не успел! Я ему сказал, что это унизительно мало для нас! Зайду через год, пусть подумает! Ну ты даешь. А чем же мы этот год заниматься будем? Что кино. А что за Экс? Они знают про каких-то придурков пока. А сейчас, дорогие друзья, специально для вас. Вестня про ваших любимых Алика и Л ⁇ Поехали! Мы парни непростые, крутые, заводные. Мы кумовья лихие, доволи вам родные. Хотим иметь бабули шаровые, машину, хату, зубы золотые. Еще у нас хокей, хоккей, и все хоккей, и в полном шоколаде Алик-Льоник. Мы парня из народа, в любое время года. Найдут, чего хотели, Добьются своей цели, Найдут, отроят бабки шаровые, чтобы стоит в рот на зубы золотые. И все у нас хоккей, И всё хоккей-моккей, И в полном шоколаде, Поступками, делами, Как ты и я местами, Скажу вам между нами, ведь это мы, все славы. Хотим иметь бабули шаровые. Машину, хату, зубы золотые. нам помогите, кто сколько сможет. Мы отстали от жизни. Нам обрезали карман с деньгами.